Детки, запасайтесь попкорном. Я расскажу вам историю космического викинга Тора, сына Одина. Он не был обычным человеком, он был богом. После того, как он спас Землю в 500 раз, жизнь его переменилась. Но он вернул свою форму и прошел путь от мертвеца до бога. После чего он вернул себе право неподражаемым Тором. Ой, я поторопился. Джейм? Марвел представляет. Моя бывшая подруга. Сколько прошло? Три-четыре года? Восемь лет. Семь месяцев шесть дней. Примерно. Неужели проснулись чувства? Ну да. Единственный, кто не безразличен богам, сами боги. Поэтому я клянусь. Все боги умрут. В июле! <реклама> Должен сказать, меня очень впечатлило то, что ты сделал первый злодей своего первого не забудешь на богов уповая ты не похож на тех богов что я убил потому что у меня есть за что сражаться тор любовь и гром посмотрим кто ты такой и снимем с тебя плащ. И... Жух. О, ты слишком сильно вжухнул. Может, стоит помочь чуть позднее. Винограда? Премьера 8 июля.